Меня зовут Марк. Ну, на курс Мне 8 лет. Я стал, наверное, благодаря курсам, не знаю много, но я стала уроки быстрее делать. Uh -huh. За 20, там, 30. Uh -huh. Стал уроки делать uh -huh. Ну, читать, может быть, стал быстрее, если под подтехнике какой-нибудь. Uh -huh. Читать, наверное, стал быстрее.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 Ну, я тоже заметила, да, что он, он стал читать.